Знаете, я забыл спросить очень важную вещь, я так вам скажу прям честно, не, не часто прям выступаю во дворцах культуры, вот так вот скажу, вот. и я э, так понимаю, что, ну, видимо, все-таки нецензурная лексика не приветствуется, да? я, если я мимо микрофона буду шепотом иногда, можно? не выкину. ну да. Не, я, это не сейчас будет, кстати, вы не думайте, я, это я специально сказал чтобы вы не каждую песню прислушались, а, а не, может, вернёт сейчас где-то, да, понимаешь, а, да. да, а может и не будет этой песни, это так, знаете, на всякий. внёс, так сказать, чуть-чуть вас взбодрил, взб, взбодрил чуть-чуть даже, вы там не, не скучали, на галерке. Перегорела спираль, электричество кончилось, Новый год, похоже, не наступил, Сперва непривычно, а после неловко мы, зерна и каждый в своей кофемолке кружимся, Постепенно превращаемся в. Пыль. Что все схвачено В воде не найти концов Ценимся личные качества И не смотрим друг другу в лицо И каждый в плену своей гордости Держит по ветру нос Лайк не видит. Песочница, множество факторов. Ждем, когда дяденька включит реакторы. Бум! Рыбы снова порвут нашу сеть, а все наблюдают. Всем интересно, кто из нас встанет на его место в круг. Кто смеется из нас повзрослеть Мы думали, что все схвачено В воде не найти ковцов, А всех показательно празднично Поставили стенки лицом На все человечьи подлости удвоен сегодня спрос Лайкни меня, Господи Сделай к себе репост. Странно просыпается в собственной луже, и ты вдруг становишься жутко ненужным себе. А тем более тем и другим. И ты невопеченный кем-то нирване и селфи со своим мертвецом в Инстаграме теперь. Твой единственный в жизни экстрим Мы Думали, что все схвачено В воде не найти концов А всех показательно, празднично Поставили к стенке лицом Готов я над этой пропастью Стоять до седых волос Лайкни меня, господи Сделай к себе репост